Добрый вечер всем, из Украины. В эфире, Турческое... да, в эфире канал Творческое пчеловодство. Так, ну как бы нам не хотелось, но тучи сгущаются над тропилелом Созом. Я думал, вроде как определились по его уязвимости, по способу его уязвимости и, соответственно, по эффективности существующих методов лечения, ну, хотя бы таких, как против воро. Четыре ролика я просмотрел, два таких ну, подачи информации о том, что где он, в каких регионах распространяется, и возможные варианты оздоровления. И два ролика видео, как именно оздоровлю. Ну, один там, я не знаю, варварский такой, блин. Все существующие способы оздоровления от вороа, все препараты существующие, пчеловод применял, не знаю, какая там судьба этих пчел бедных, ну, в общем, скорее всего, панические. В чем сгущаются тучи над этой проблемой? Оказывается, что тропе уже в Украине, причем довольно-таки не в южных регионах. Полтава. Вот недавно ролик мне сбросили. В Полтаве обнаружили этого клеща. Ну, вы знаете, пчеловоды начинают напрягаться не на шутку. Потому что до этого вот у меня лежит это медицинское светило ветеринарное, гробов, болезни вредителей. Я сейчас зачитаю некоторые моменты. Ну и там конкретно было сказано, что его ахиллесово пята, как мы перед этим упоминали, это безрасплодный период. Два-три дня в отсутствии расплода клещ погибает, потому что его единственная возможность Ввиду слабого колюще-сосущего препарата он не может прокусить хитин, кутикулу и поэтому погибает. Достаточно там где-то 2-3 дня без расплода, и все, и проблема решена. Но не тут-то было. Оказывается, его обнаружили уже в северных регионах России, Иркутск. Вот была передача «У нас Полтава». Ну, в таком случае вопрос, еще больше вопросов появляется. А как он может, где же он перезимует, где же он перезимовывает, если сам ворова, прокусывая кутику, питается на протяжении всего зимнего периода. Там жировым телом, пускай это остается жировое тело, по новым, по новым исследованиям, раньше это было гемолимфа, ну жировое тело, ну как бы там ни было, но колющий, грызущий этот аппарат, ворова способен прокусить, прогрызть эту кутикулу под тергитами и питаться до весны, чтобы с началом размножения и появлением расплода включать. Свой цикл филогенеза размножение, то есть смена поколений. А где же может в таком случае самка Клары зимовать, если она на взрослой пчеле не способна питаться? Версия на грызунах, крысы мыши. Но ну, тем более, еще больше вопросов тогда, елки-палки, но если она на взрослой пчеле не находит места там где-то прокусить и питаться и перезимовать, то есть взрослые пчелы ну, не является объектом питания, то как же тогда можно там на крысах и мышах? Я думаю, не, не блохи ли это вообще крысиные когда-то были, сейчас они переквалифицировались и мутировали на размножение в расплоде пчелином, хотя, хотя может быть. Если там есть сальные железы, поры, кожи, мышь и крыс, значит, возможно, в эти небольшие отверстия она все-таки свой нос туда может сунуть и как-то там пропитаться, размножаться, конечно, не может она на поверхности. Ну, тупо я говорю, это какие-то блоки, наверное. А затем уже мигрирует каким-то образом и появляется в пчелинных, семьях в расплоде для размножения то есть вопросов еще больше и волнение в том числе и что меня больше всего понравилось два два источника подачи информации и в один голос все согласны с тем что единственный способ да, безрасходный период. Но вот изолятор как-то вот изолятор, если изолировать, и вроде как и да, безрасходный период. И изоляция его матки создать проще всего. Но вот если изолировать, мы не получим меда. И затем, ну, типа, зачем тогда вообще пчеловодством заниматься? Ну ладно, это, скорее всего, люди. До сих пор еще не, не осознали эффективность изоляции, я думаю, все-таки за изоляцией, все-таки за изоляцией будет последнее слово для того, чтобы также эффективно бороться и с дозом. Ну, будем смотреть: весна придет, значит, как бы там ни было. Вот сейчас подключился Юрий, да? Правильно я сказал, вот, Наталья, вы на... опять не на своем брендинг да, <laughs> да смотрите я я вас вспоминал на этих зел, на зуме у вас практика три года да и вы вы три 4 раза три раза закрываете маток в изолятор трижды да трижды да трижды а и на кацию в изоляторе и на подсолнух месяц и, и у вас стояк. Юра, извиняюсь. Да. И, у вас, и у вас получается, после каждого выпуска матки безрасплодный период, и вы успешно обрабатываете? И одна обработка. Однократная обработка. Однократная обработка. Совершенно верно. Да. И человек, да. вот смотрите, на сегодняшний день ворова глаза не видел. Кто-нибудь кто ему покажите, а то пчеловод вот, занимается пчелами, воров не видел. Смотрите, я, я думаю, что такая схема. Такая схема. Создать безрасходный период без потери на протяжении активного сезона, без потери медосбора – это реально. И самое главное, что мы, приятно с полезным, мы можем максимально эффективно обработать пчел и от этих двух паразитов. Я думаю, начнется сезон, и мы покажем Покажем ему, где нужно зимовать. Где-то так. Так что пока я я не знаю, может кто-то подключиться к этой теме. Еще где-то что-то слышал, какую-то информацию. Я думаю, достаточно того, что уже пчеловоды напряглись. Раз в северных регионах его обнаружили, и где-то он как-то мигрирует, как-то появляется после ты здесь, где-то не вижу я Рашада он говорил на прошлом вздуме что изолировали матку затем в безосходном периоде обрабатывали но почему-то снова его было полно этого тропелиловса Ну как бы там ни было сейчас мы понимаете это бой с ветряными мельницами не знаем будем значит будем по весне во все оружие встречать и ворова, и тропелила одинаково склары, одинаково изоляция и маток, и, возможно, неоднократной на протяжении сезона, и разовая обработка щавелевой кислоты. И, возможно, еще, я думаю, может в этом случае сублиматор, ну, попробовать, одним словом, попробовать и сублиматор, и пролив, и чисто пролив. Может, какой-то из этих двух способов, Составляющая, акарицид один и тот же, щавелевая кислота, но там водный раствор, а там пары. Может какой-то из них показаться эффективным. Нужно проверить этих оба метода. Так что по этому клещу, по этой теме пока все. Если у кого есть ремарка, пожалуйста, подключайтесь по новой нашей проблеме, которая нас ожидает вот в начале следующего сезона. Пока все, все понятно, да? Пока что, мы, он, сейчас. Владимир Григорьевич, у меня такой вопрос. А mm -hmm. обработка, он сыпется после чайной кислоты? Осыпается или нет? Она его, значит, уничтожает или нет? Может, она его не берет вообще? И вы имеете в виду за, за этого тропического пища? Да, совершенно верно. Но это нужно пробовать. Я же говорю, начнется сезон, будем, будем встречать во все оружие. Прежде всего это изоляция и будем пробовать два способа обработки. Можно даже попробовать и бипин, потому что расплода не будет. А бипин это препарат быстрого действия. Ну, в общем, каким-то жестким окорицидом можно его протравить и будем смотреть, насколько, насколько реально и эффективно эта методика борьбы с ней. Пока сейчас, я говорю, мы Просто констатируем то, то, что мы сейчас вот из информации, из роликов услышали, увидели и пока еще рассуждаем, размышляем. Как только будет начало сезона, пойдет расплод и ну, тут уже мы будем, будем начеку. Ну В общем, где-то так. Владимир Егор, добрый вечер. Артур, можно вопрос? Да, конечно. Даже не вопрос, а я хотел бы поделиться, что я в интернете по поводу этого тропика, креще, что я выдался. В Румынии ученые, -то там, ну, то есть по, по пчелам тоже ученые, значит, что, как они спаслись? Я смотрел видео, но не знаю, насколько это правда. Значит, муравьиной кислотой, кисточкой. По стрималось... расплодом, да? Да, да, да, по печатному расплоду тільки это одне вроде пока действує більше нічого ізолірували вони вони каже з в вулик перегносяться каже якось от ізолювали може каже десь в сусідніх пасіках рядом щоб бо каже в мене ну всі матки изолированы на пасіки там в районі 80сімей. А рядом через забор пасіка де не изолируют, і все каже мені воно нічого не помагає ізоляція каже от. а каже заганяв його в розплод і кісточка муравійною кислотою так вкривав ну якщо ви бачили, и, я вообще, да, больше помогло. Это це вам, це вы, какой, регион, это говорите? Румыния? Ну да, да, румынский, ну по-моему румынское, а че молдавское? Не, От... не, Рум... да. румы, Если я, я знаю, это румынский, румынский доследы был, я, я помню этот ролик. И на, кто-то показывал ролик и і... из пчеловода, мне румынских, а уже я не знаю, какие. Как да, там котопеда показывали там? Ну, Рябухи на Урале, по-моему. Может быть, может быть. Так, ну что еще? Я бачу, что тема, тема, тема нас не отпустит. Будут появляться новые новая информация, и нам нужно собрать максимально ее для того, чтобы по весне какую-то стратегию вырабатывать. Наука, не знаю, наука, насколько нам наука может помогти, бо наука, я что-то дуже, дуже, дуже на ней не надеюсь, значит, наука. Я вам сейчас зачитаю «Американский гнилец». «Американский гнилец». За редакцией, это учебник для техникумов. Под редакцией Гробов и Лихотин, профессора. И вот смотрите где, откуда дует ветер и откуда растут ноги у всех, во всех наших проблемах по болезням. Вот читай, американский гнилец, злокачественный гнилец, это ну приговор, одним словом, понятно, слово злокачественный. Так вот причина, не во-первых, смотрите, интересный фактор по гнильцу. В трупах личинки образуются антибиотические вещества, которые препятствуют размножению вторичной микрофлоры. Вот представляете, там где был не лет, сказал вот как в природе, как они там выживают. Но вот, такой, вот такая вот интересная ремарка, что в трупах личинок оказывается, появляются антибиотические вещества, которые препятствуют размножению вторичной патогенной микрофлоры. Но больше всего меня возмутила вот эта вот ремарка. Рекомендующие, рекомендующиеся рекомендованные ранее профилактические лечебные подкормки нецелесообразны, так как применение антибиотиков профилактически не только приводят к появлению устойчивых форм микроорганизмов патогенных, но и к снижению общей резистентности пчелинных семей. А мы уже 50 лет. вся наша доблестная ветеринария профилактическая. Я помню, только начинал заниматься пчеловодом, меня в бригаду не брали. Деды говорят, что учиться и как деды робили, что вы там Я Такой вот деды меня не брал, что я не обрабатывал антибиотиками. Ты весной пенициллинчик даешь, кажу, не. а тетрациклинчик осенью, кажу, не, ну на черт а ты нам нужен, чтобы разводить заразу. Все. На этом все закончено. И это все профилактически. Это американский гнилец. Дальше пошли. И вся, вся болячка, все болячки. Аскосфероз. Быстрому развитию возбудителя в пчелиных семьях способствует необоснованное применение различных антибиотиков, что приводит к нарушению обмена веществ в организме пчел, и резкому снижению их резистентности. И так все, аспергелез и пошло-поехало. Так кто, а кто нам это все рекомендовал? Кто нам это все рекомендовал? Были исследования, были какие-то наблюдения. Самое главное, чтобы появились диссертации. Вот это да. Науки много, ученых вернее много, только науки что-то мало. Значит, вся наша... Вся наша проблема спасение утопающего дело рук самого утопающего. Будем с весны, я сказал, заниматься конкретно и вплотную этой проблемой. Насколько она составляет угрозу в нашей ситуации, если мы будем применять изолятор. Тоже, тоже вопрос, раз подтверждает человек, что изолировали но, но где-то он где-то почему-то опять появляется, как вроде его туда кто-то насыпает. Ну и раз уж пошел вопрос о болезнях, я сейчас оглашу весь список по самым таким основным заболеваниям, ну и может кого-то на мысли наведет или вопросы будут, или кого-то какие-то созреют. Какие основные проблемные болезни пчелинных? пчелиных семьях. Сальманелез, ну, может, не часто встречается, но осенью в отсутствии кормовой базы, а инстинкт поиска пчел, фуражиров, водоносы, нектароносы, пыльценосы, заставляет при наличии открытого расплода, заниматься своей непосредственно биологической миссией. Поиск этого всего, на что их учили. Так вот, в отсутствии микроэлементов пчелы начинают посещать стоки, стоки, отстойники всевозможные, ну, водоемы, коровники, там, где есть вот живность. Поэтому сальмонеллоз можно подхватить очень быстро. Почему? Потому что нет в природе ничего, а в, а в семьях есть расплод им нужно что-то приносить для того, чтобы компенсировать вот эту нехватку микроэлементов или как там оно выглядит. Ну, конечно, с изоляцией сейчас на пользу изолятора, снова скажу положительный момент. Если расплода в этот период не будет, конечно же, активность летной деятельности будет снижена, потому что наличие открытого расплода напрямую вынуждает вот это к поиску, поиску всего то что вокруг. А тепло сейчас, осень теплая, в природе уже фактически ничего. Или пать на деревьях, или вот эти вот стоки. И спальцы тоже особо не, не разгуляются, там одна броди вот в нашем регионе. Так что воспитание расплода осенью, не что иное есть, как воспитание и наращивание клеща. Ой, семьи осенью тают, незаметно, без подмора, улетают и погибают где-то в поле. Такая точно же проблема и амебиаз. Тоже долго в нашем регионе не могли определить, куда деваются пчелы. Ни возле литка подмора нету, ни на днище нет, и на пасеке не видно. Амебиаз, ну амеба, понятно, простейшая, тоже причина и источник, вот эти вот болота, стоялая вода непроточная. Что такое амеба и в чем проблема? Лекарства не нашли, сразу говорю. Лекарства в ветеринария не нашла. Стрелки перевели на назематоз. То есть то, что применяем мы против назематоза, то и про, про, при амебиазе. А фактор поражения, что именно поражает амеба? Если апис поражает то есть размножается в клетках в ядре клетки петели средней кишки то амеба размножается в клетках мальпиевых сосудов а мальпиевые сосуды так на всякий случай вам информация это наша лимфосистема то есть она там где-то около 150 180 отростков слепых они плавают спокойно слепыми отростками в гемолимфе, а открытыми припаянных к кишечнику. И вылавливают у гемолимфе в процессе своего этого свободного, свободного плава, насасывают на себя продукты распада белка, мочевую кислоту. И эта амеба поражает эти клетки, и полупроницаемые, полупроницаемые клетки. То есть прекращают работать эти, эти мальпивые сосуды. Соответственно, происходит интоксикация. И пчелы потихоньку улетают и где-то на полпути погибают. Тоже долго не, не могли определить, почему и клеща нет, а, а семьи тают и тают. Так что обращать на это внимание. Есть такие проблемы, две. Сальмонеллез и амебиаз. Осенью без всякого признака отравлений химических с полей, а семьи погибают. Вот такая вот беда. Так, ну, американский гнильец, понятно. Я уже об этом говорил не раз, что является главным фактором оздоровления. Но ну, опять-таки, безрасплодный период. То ли мы матку уничтожили, хотя это касается не только американского гнильца, а абсолютно всех болезней расплода Унич... Закрыли матку в изолятор, и если мы обнаружили в небольшом количестве ячейки, ну так вот случайно открыли и обнаружили небольшое количество ячеек, только сигнал. Значит, достаточно на две недели закрыть матковый изолятор, сделать перевес с по отношению к личинкам в кармию, а недокорм до недообогрев является главной причиной этих болезней. А заболевание, не заболевание, а Возбудитель абсолютно всех болезней находится в ульях никуда их не денешь. Как бы мы там ни паяль, ни паяльными лампами не ни, ни смотрели изнутри, он будет под днищем сидеть. В общем, все, они будут крутиться вокруг пчелиного, пчелиного гнезда. Потому что каждое живое ищет место, где ему размножаться, сохранить себя как вид природы. То есть методы ухищрения у всех патогенов и паразитов очень, очень высоки. Поэтому безрасплодный период является самым главным фактором оздоровления в абсолютно всех болезней расплода. Ну, в том числе и, вот сейчас мы говорим и о клещах. Аскосфероз тоже самое. Аскосфероз еще чем, чем э, характерен, установила наука, что это оказывается не болезнь. Хотя, конечно, возбудитель микроспоридии Аскосферапис присутствует в семье, она является возбудителем этой болезни, но пчелы с пыльцой приносят его каждый день. Каждый день с пыльцой приносят эти споры. И если иммунная система пчелиной семьи, как сверхорганизма, где-то была подорвана, обязательно проявится болезнь. Поэтому никаких весной разрывов гнезда. Никаких вот этих вот мероприятий по продлению рабочего состояния. Очень часто пчеловоды практикуют, чтобы семья не зароилась перед окацией, нужно, нужно ей там создать такой стресс. И ш, а стресс выглядит как? Гнездо разрывает ващиной, сушу там и так далее. То есть разорвали, понятно, там недороение. Но на выходе можно получить серьезную неприятность. Либо гнельцы, либо аскоцифероз. Если гнильца мы получим после такого мероприятия, там уже не захочешь. Так что понятно. Но назематоз и воротоз – это самые такие суровые и основные болезни пчел. Коварные. Почему коварные? Потому что если болезнями расплода можно как-то побороться на протяжении активного сезона, смена генерации даст возможность за счет безрасплодного перерыва, создание безосходной ситуации, замена матки, то есть выровня ситуации. А вот на назематоз и воротоз опасны тем, что они, иду, они сопровождают в зиму последнее зимующее поколение. И если мы не создадим условия и не, не будем применять какие-то профилактические мероприятия, Особенно в тех регионах, где пасеки склонны к этому. У меня, например, лесная зона, там пади хоть отбавляй, хоть качай другой раз. Осень сейчас теплая, длительное время взятка нет. Значит, пать единственная привыкающая сладость остается. Чем я, как я борюсь? Полынь, то есть горечь. Настойка полыни и хвои, пижма другой, другой раз. То есть это пробиотик. Один к одному сироп и по 50 миллилитров пять раз через с интервалом три дня осенью по улочкам поливаю, чтобы пчелы между собой перемешивались. Каждая взяла в зобик, не в кормушке. Хочу заметить, что не в кормушке я наливаю, а именно по пчелам. В небольшом количестве, чтобы не протекало, не вытворить воровство Это все осенью делается. И весной то же самое такое мероприятие. Назематоз, наземаапис, она, конечно, не убивает пробиотик, но тормозит его размножение. То есть загнать среднюю кишку в этой эпителии, этот пробиотик, и дать какую-то возможность пчелиной семье прожить на плаву до весны. Если серьезная проблема по весне с назематозом, то есть там картина, ну, пчеловоды, наверное, иногда сталкиваются, значит, обратите внимание на качество кормов. Я спасаюсь только заменой частично центральных рамок, где-то 2-3 рамки, на чистый углевод, сахар. А по краям, конечно же, идет натуральный мир. Потому что натуральный сахар не дает, ну, сахар, подкормка сахарная, Переполняет кишечник в три раза меньше, чем натуральный меда. Если проблема серьезная где-то у кого-то из года в год, значит постарайтесь вот таким способом выровнять положение, и затем будете уже горечью профилактически поддерживать. Там, где все нормально на натуральных кормах получается зимовать, профилактически тоже можно давать эту подкорм если появляется, ну какой-то сигнал есть, там плямы с весны или... Кстати, на протяжении лета очень часто бывает такая ситуация. Дня на три задождило или даже больше. Пчела вообще не вылетает, затем потеплело и начинается влёд. И на крышках мы, если обнаружим плямы, это уже сигнал. Значит, в семье, на пасеке присутствует назематоз. В зиму может быть проблема. Обратите на это внимание. Ну и по воротозу понятно. У кого изоляция маток, у кого на, на вооружении технология изолирования маток, значит с клещом бороться будет намного проще, потому что мы создаем подконтрольно безрасходный период. Выгоняем паразита на взрослую пчелу и там во всеоружие его сбиваем. Щавель кислота в моем случае, в моей практике, ну а там кто на что учился. Я думаю, достаточно щавель кислоты, можно даже два раза бипин, ну она слабее, чем бипин, чем аметрас. Но зато в случае, если пасека имеет статус и бренд экологического происхождения продуктов, значит щавель кислота будет в приоритете, не обсуждается. Ну, в общем, так, в принципе, вкратце по болезням, то, что нас в основном беспокоит и может создавать проблемы. Ну и, пожалуйста, переходим к обсуждению, или, может, у кого есть какие свои вопросы. Владимир Ильич, можно вопрос? Да, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а вы в вашей практике муравьинкой обраблялили? Раз, все, на все, раз в жизни, в начале, на заре своего практического пчеловождения. В общем, там была, это я уже узнал затем с годами, что концентрация шейл-кислоты, ну, когда ее выпускают, вот в практике, в продаже, или как ее можно там выразить, она бывает разная, как и спирт. 96 и 70 вот в аптеке сейчас спирт продают. Точно такая же концентрация щавелевой кислоты. Возможно, я попал как раз на самый тот, на самую высокую концентрацию, а рекомендация была обычная крышка под консервацию. Угу. Наливаешь, сверху положил да, нам, на да. рамки, на бруски. Да. Она, у нее отдельный вес большой, то есть тяжелый, тяжелее воздуха. И она волакует рамки, опускаясь вниз угу. по улочкам и, соответственно, проводит свою оздоровительную такую работу в отношении клеща. Ну, поставил я эту крышечку, пока открыл пиули, а с первого уже вся пчела была на, на траве. Все, и, и по сегодняшний день я как, как на Белоскому на этой щавелевочной муравьиной кисоте, затем перешел на щавелевую, а тут безрасходный период, ну, зачем мучить пчелы? Чем-то чем-то более сложно. А до сублимации как вы относитесь? Чему? До сублимации как вы относитесь. Ну, это Единственное, там не перегрейте, потому что 200 градусов ущелья кислота, если на 200 градусов нагреть, она превращается в муравьи. Так что имейте в виду. Сублиматор нормально, удобно, все хорошо. Работает, помогает, значит, не обсуждается. Можно. Да, пожалуйста. На вид по на. Муравьня муравь, муравь, муравь, ну, муравь, кислота, муравьня кислота, я, я так, мне також э, це это несчастье застряло, у нас были в продаже такие таски, там нужно э, было налить, была тепла осень, э, там такие дырки были в тому э, Брзали эти дырки, я вид критовал. Ну, майже 20% процентки в то же Но позже Але пізніше я дошел до того висновку, Немцы все корректировали себя кислотой и в тим такой был заавансований авансованый ученый, он сделал такий э, пристрій э, Насенгайде то називається там є кнот э, картонний такий кнот э, ну така сітка наливається 180 миллиграмів э, э, муравліної кислоти ставиться за другою рамку за розплодом треба розділити якимось сотом Розпліт, не при розплоді, тільки дальше. И ставится до гнезда. Там есть постоянная температура. И на второй день треба подивитися. есть там о, скала, І можна можно увидеть, сколько отпаровало. Как отпаровало поміж 10 до 14 мг все в порядке. Лишаєш Как за много, то Треба скоротить цей кнот. Как за мало, треба туда добавить того кнота. Але тогда я уверен, що обставины того парування не меняются, бо в семье есть постоянная температура. Она не меняется так, как там где на, на горі під, під ну, горечных рамках. Ну, то столько. Na, na, można tak, tak przemieniać, ja tak przemieniał i później już wszystko było w poriadku. Ale wszyscy Niemcy przemieniają te kisłoty, ale jest doświadczenie, że wszystkie kisłoty bardzo szkodują bdżołom. I tak jak i jeszcze większa mrawczyna kisłota, najbliższa wuna, шкодує там нищить ті блони перетрофічні які є в кишечнику і то з цим треба обережно Ну та звичайно я я, я, я не помню Але Я маю ще друге як вже знаю на, на іншу тему маю запитання тому що я полинь значить горіч полинь так Так Я добавляю де попаде Весною даю воду наверх, на повалку, чтобы они не, не мусили в холодный час ну, ну, да, споединить. Да. Сп... Сп... И когда я спробував и в чотирьох семьях дал по два такие слоїчки. В одном был повень, а в другом была чистая вода. И на второй день я увидел, что чистая вода как стояла, так стояла а ту воду з полинем вони взяли И теперь я моє запитання таке що я зрозумів для чого краще вживати полинь в сиропі до полевати что що кожна там дістане але чи можна також і в цей спосіб примінати що то ніби йде через кормушку але але також проблем Ну то же ви Коли еще есть ледная активность, летная активность, еще может расплод, может они дадут еще и в личинку, в личиночной стадии они еще могут дать, если с будут брать воду, то они личинки дадут, они никак вам не завадит. А насчет щавеля, насчет кислот, смотрите, я как-то рассказывал, не помню, в какой, в какой ситуации, при каких обстоятельствах. щавелевая кислота да, правильно, Молочное слабее, щавелевая чуть сильнее, муравиная еще сильнее действует негативно на пчел. На клеща, конечно, она эффективнее. Соответственно, если такой ну, термоядерный у нее фактор, по мере возрастания, щавель, муравина, молочное, щавелевая и муравьина. Так вот, однажды остаток. У меня, я рассказывал, ржавчина в раковине была такая, я ее никакими моющими средствами не мог избавиться. И вот я остаток двухпроцентной щавелевой кислоты, двухпроцентной вылил в раковину, цей ржавчины, как и не было. Вы представляете? Я думаю, бог ты мой, а что ж там бедным пчелом? Казалось бы, тарганика там, что там такого? Щавелевая кислота, это иначе как повидло для пчел на хлеб намазать. Поэтому смотрите и со щавелевой кислотой. Если дает одна обработка, вот опять Юра вас вспоминает, если дает одна обработка однократная, все, не мучайте пчел, потому что больше вреда может наделать пчеловод, как сегодня сейчас самая распространенная проблема. Несколько клещ создает проблему по снижению биологической активности в зиму. Сколько пчеловод вот этим своим ассортиментом как начнет применять и то, и то, и подряд, а то где-то услышал и начинает, а тут новый препарат появился, а там у соседа хорошо получается. Поэтому смотрите, любой акарицид, тут как очи наш, любой окорецид, то, что вреден для клеща, автоматически является инсектицидом, то есть вредным и для пчелы самой. Потому что клещ... Переходя с, тропического, с тропической пчелы Апис-Серана на Апис-Мелифера, я уже, язык, уже мозоль на языке, скопировал полностью антагенез медоносной пчелы. Все, что вредно или полезно для пчелы, то есть и для клеща, то же самое и для пчелы. Вредно, однозначно. Единственное, в чем мы выиграем, масса клеща меньше, а пчелы больше. поэтому когда обрабатываем каким-то окорецидом, клещ, конечно же, не выдерживает этого, этой атаки, посыпается, погибает, а пчела выдержит. Она, не, она не, не радуется там, на чем свет стоит, она просто выдерживает ее физиологию. Но тут из двух зол нужно выбирать меньше. Но смотреть обязательно, на, помнить, помнить то, что для пчелы это тоже не мед. Вот эти все обработки, любые, даже органические, типа ща или кислоты. Получилось обработать, сбили. Затем, если вторая обработка имеет место, или вы сомневаетесь, применять или не применять, значит, выборочно прошлись по диагонали несколько семей и посмотрели на закрещенность. Упало там небольшое количество. Ну и бог с ним, пускай это количество идет в зиму большой беды не сделать весной мы его добьем но зато мы максимально сохраним продолжительность жизни зимующим чолом. в общем где-то так ну с того привода чтобы как-найменше шкодить бжолам а не вживать таких акарицидов как амитраза я застосовал там было запитание субліматор потому что думаю что сублімату. Сублім, сублімату щавленой э, кислоти бжола не э, побирає, не, не з'їдає його, то є тільки поверхностный газ, то діє на поверхності. А проверил я, що э, після э, обработки э, э, субліматором за дві недели где э, там чотири Роди, в четырех родинах я применял а, а, апівару Амитраз. У нас это уже такой решительный середок что он, ну, я уверен, что он действует. И после Амитраза не впало, ні, ні, там где-то в одной семье, так как вы говорите, там одна, в другой, две особи не впало, то я уже махнул рукой. Так что... Sublimacja jest, że najmniej tak samo efektywna jak amitras. No to jak ja mają wybierać amitras, a a sublimację, to mnie kращe sublimacja. No kращe, ona ona ona ją dawniej, ona zróżnicniejsza. Zróżnicniejsza i mniej szkodęć i przedochem brzólam szkodęć по-моему, а также на, э, с, ну, на, на все, на, на, на, на, на виск, на... Э... Ну, так понятно, понятно. Так, пожалуйста. Года три назад заставляли сдавать образцы пчел на европейский и американский гнильец. Вот по европейскому гнильцу какую можно информацию дать, если можно... Пожалуйста. Какую? Смотрите, европейский, американский гнелец – это болезнь печатного расплода. Американский. А европейский гнелец – это болезнь открытого расплода. А какую вы хотели информацию получить в плане оздоровления? Да, да. Ну, а оздоровление одно единственное. Создать безрасплодный период и все. Ясно. Если вы заметили небольшое количество... Небольшое количество личинок пораженных, там достаточно двухнедельной изоляции. Сделать перевес. Перевес, когда закрыли на две недели, все открытого расплода нет. Выходит молодая пчела, масса молодой пчелы кормились. Затем, когда матку выпускаем в работу, когда выпускаем, появляется первые личинка в небольшом количестве. В небольшом количестве. И это небольшое количество личинок набразуется выкармливать масса пчел-кормилец. То есть будет максимально выкормлена личинка. Это тот фактор, один из основных факторов недокорма будет убран. То есть дисбаланс кормилец по отношению к личинкам будет на пользу кормилец. Очень часто, когда бывает наоборот, то тогда появляется болезнь. Если уже мы обнаружили там ну, поражение значительное, Хоть американский не лезть, хоть европейский, там однозначно матку уничтожайте и пускай выводят свещевую. Безрасплодный период где-то около месяца, не меньше. Ну, после месяца уже может появиться трутока. То есть там должен быть длительный период безрасплодный. Хоть американский, хоть европейский, хоть аскосироз, все болезни, мешоччатый расплод, все болезни расплода лечатся безрасплодным периодом длительным, если болезнь запущена. Если вы успели увидеть провал ячеек в небольшом количестве, хоть аскосфероз там выборочно, хоть и гнилец, значит две недели изоляции достаточно. Yes. То есть только безрасплодный период. Никаких там примочек, кислот, ничего я не применял никогда. Все решает пчела. Выживая сильнейшие Сильнейшие выжили выжили те, те по линии отца, у которых резистентность, соответственно, высокая, они устояли против этой болезни. Они затем начинают выкармливать новое поколение младших сестер. Все, и проблема выравнивается. Владимир, у вас, Владимир еще... у вас, у вас, у вас Вы говорили, у вас такой эксперимент в этом году. В зиму пустили вы. Виталтес, отзовитесь. Да, Владимир Владимирович, я слышу. Я всем коллегам хочу еще раз посоветовать. Я не знаю, спасибо за ваше, как сказать, настойчивость, Владимир Владимирович. Все объяснено в целом. Нужно только иметь, набрать, так сказать, желание и посмотреть то, что было год тому назад, когда мы или в и Владимир Владимирович объяснял и показывал, как это все делается. И нужно экспериментировать, делать, не бояться, потому что, а, конечно, включать свою логику, но направление дано. У нас в Литве вообще запрещены любые антибиотики по лечению в они запрещены, невъемлено. Если будут установлены, я думаю, таких ситуаций не было, но если установить ветеринарная служба, что, например, я применяю любые антибиотики, ну, я буду иметь большие проблемы. У нас проблема была такова, что, ну, если у нас устанавливают, значит, пенилет, то ли американский, то ли европейский, сжигали с Просто-напросто пасет, сжигали. Приезжали, все сжигали. Инструменты, все-все надо было сжигать. И вот я два года тому назад первый раз я услышал, увидел у вас на ролике, как вы это объясняли, потом на сделаю. сделал. И у, меня, у моего товарища появился европейский венелет. Он 23 семейный. Так вот, из 23 семей мы спасли, ну я не знаю, мы спасли, мы пустили их в зиму, 19 по вашему методу, методу ничего не делая, сокращая семьи, выводя новые поколения из оставшихся, которые вычищали, давали новые матки, и э, они где-то восстанавливали семьи по 60%, мы их объединяли, и сейчас пошли в зиму. Ну, не знаю, пока что приятель, смотрит, но никаких... Э, негативных отзывов он мне не дает. Значит, зимой Как будет весной, посмотрим. Я буду держать на пульсе. Мне самому интересно. Вот этот метод. Но что он работает, я не говорю, что четыре семьи мы не спасли. Ну, вышло так, как вышло. Но другие семьи, пчелы, как и вы говорите, поколение, которое выходит из от, значит, труда, они, да, они в состоянии в состоянии себя вылечить и выходить на своем на своем как сказать ну, на своей базе живой базе ничего там не нужно никаких антибиотиков ничего только нужно терпение ум и говорю посмотреть как все положено по полочкам у вас взяло вот то что я могу сказать И еще я могу добавить я тоже знаете пользовался всеми акариптидами и мне муравьиная кислота не понравилась Потому что, во-первых, как вы говорите, она очень, очень такая, ну, скажем, сильная, сильно воздействует на ЦОК. И нужно ее применяя, наверное, вот как и коллеги из Польши говорю, в контейнерах, у нас можно в контейнерах ее применять. Я применил в контейнерах и не рассчитал то, что э, осенью ну, увеличилась э, температура воздуха. Осенью было плюс 25, и у меня фактически все семьи вышли в Узулях, все фактически вышли в Узулях. И тогда я понял, что кислота, ну она действует, ну, так сказать, ну больше вреда, нежели пользы. И еще у нас э, пчеловод профессионал и, и, и ученый Амщеюс, он тоже делал, я слушал его э, э, значит, такое выступление, то, что э, муравьиная кислота еще, она остается, окисляется и на сотах. И когда пчелы ее чистят, Выжигают кишечник, это значит кислота, выжигает кишечник и сами пчелы осыпаются. И я сразу отказался от этого и, и перешел на, на вот эту шарельную кислоту и пока что я ничего не могу плохого сказать. Нет, а насчет гнильца, это говорю, нам нужно, тот, кто хочет, смотрит, я говорю, ну спасибо за ваше критение. Выходите, входите из ЗЭЛа, все написано там. Мне кажется, мы три, три ЗЭЛа обсуждали вот эту Тему. и Владимир Григорьевич показывал как это все делается наглядно пока спасибо Горич, можно нужно по поводу э, этих заболеваний что передаются через воду поилки обрабатывать получается почаще надо либо перекись сюда либо каким-то ну, обеззараживателем, да ну как бы на всякий Пожарный, да? Стоп, стоп, за болезни воды имеется в виду Сальманеллоз и Да, да, да, да. Я это смотри, я это имел в виду посещение стоков ну под животных там где-то коровники, вот свинарники стоя вода там где непроточная ну амеба амеба где развивается вот это еще мы знаем по ботанике по этой то есть вот эти водоемы, ну, желательно, если нет проточной воды, какого-то ручья, у меня, например, на пасеке там проточная вода, хоть и ставочек но вода постоянно обновляется. Если роднички бегут, то есть поилки у меня нет. Если нет таких вот источников с проточной водой, а какие-то а тем более, не дай бог, коровник где-то недалеко, и, и у вас нет ручья с проточной водой, значит, поилки в обязательном порядке. Но вы за поилкой постоянно. Раз вы ее наливаете а -а -а. туда, воду меняете, вы ее держите под контролем. Ну Если там уже заплеснилось, зелень взялось, то понятно, вы ее промоете. А -а -а. Потому что может быть и эта проблема. Вы же обратите внимание, если налить в бочку там или куда-то воды, она постоит у вас где-то недели две лета. Сразу там появляется всякая всячина, живность. Потому что она стоячая, никакого протока, обновления. И там появляется, ну, у нас это мотыль и так далее. Кома, личинка комара. И все разные там. Разные-разные. Так что, есть такая беда. Она, слава Богу, не часто встречается. Но... Бывает, пчеловоды не находят объяснения гибели семей. Они тают, как, как снег. И не главное, что нет нигде ни подмора, ни, ни на днище, ни возле литка. Не могут найти причину, куда надевается пчела. Она именно вот с подорванной резистентностью, с подорванным биоресурсом полетела и на поллета где-то пропала. То есть есть такая беда, значит. Нужно нужно ней знать и иметь в виду. Можно еще вопрос, Владимир Егорыш? Да, пожалуйста. По поводу гнильцовых. Я замечал, у меня там два улика было в этом году. Я тоже изолировал матку, все получилось. Но я, один я сделал раньше, а другой сделал попозже уже под, под взяток. И под взяток вони, как вообще так быстро, вони. когда взяток в природе есть, они лучше, ну, как бы, само лечение происходит или как-то да вот они, как бы, ну, не так развить, а вот там, где я раньше заизолировал матку, взятка не было еще. Как бы, там, може, недели двоее, посолил еще не цвит. Ну, так бы, как бы, а там они моментально, как бы, ее вони только они ее почистили, все, занесли. І в осень я собирал я не увидел там признаков ніяких. Ну, смотрите, нектар И... сам по себе, П... нектар, он же еще является, что такое мед? PH5 аж три с половиной резко кисло реакции это дезинфактор это дезинфакторы бактерицид своего рода мед. Да. поэтому при, при наличии взятка когда болезнь расплода встречается очень часто если не небольшой небольшой степени поражения как я уже вот говорил в началеальной и тут накрывает взяток семью А тем более что если вы создали безрасплодный период то понятно откуда вышел расплод туда же первый заносит пчелы нектан по природе затем они будут его же выпаривать поднимать но сам факт то что они используют этот как резервуар быстро потому что пчела приносит она сразу бросает летная где-то кому если нет приемщицы то есть через трофилаксис из зобика в зубы если приемщицы мало то летная сама бросает и сразу идет в лед то есть она не смотрит она никуда его не носит не поднимает вверх она сразу бросает вниз плетела даже бывает при шквальных медосборах, даже в яйца, даже в яйца ложат нектар. Затем его ульевая пчела высасывает, выпаривает, ферментирует в зобике и разносит дальше по, по семям. Поэтому нектар является своего рода дезинфицирующим средством, взяток очень часто в начальной стадии болезни, расплода выравнивает эту ситуацию, и она исчезает бессмертно. Нормальное явление, нормальная практика, есть этому объяснение. Владимир Георгиевич, да -да. хотел такой вопрос задать. Вот коллега Виталтас да, говорил о том, что при использовании муравьинкой получается налет на сотах. Мне вот объясняли такое, что такое же происходит при использовании часто щавелевой кислоты когда из года в год ее применяешь не меняешь какими-то другими препаратами то потом в дальнейшем в этих семьях было замечено что начал очень сильно они подвергались аксов фирозу вот. правда ли это такое да это бы я вам сказал Аскосфироз это это не болезнь это индикатор жадности пчеловода понимаете это не болезнь аскосфероз к апис находится абсолютно везде, на листьях, на траве, на корнях деревьев, даже с пыльцой каждый день проносят аскосфероз. Если иммунная система пчелиной семьи подорвана, сразу проявится болезнь. Если иммунная система крепкая, то они эту, это, эти споры аскосфероз кушают как конфетки. Никакого налета, никакой провокации аскосфероза щавеля кислота не дает, не провоцирует. Было раньше, я знаю, такая была версия, что вот, э, щавеля кислотой как обрабатывают, вроде как разводят там больше сырости, да ничего подобного. У меня щавеля кислота, ну были моменты, когда бипин проскакивал, это вот еще в конце 80-х, в начале 90-х. А потом пошло все, как безрасходный период, изоляции 90-е годы, я дохмар еще 10 лет занимался изоляцией. Все, там пошла щавелевая кислота, потому что других препаратов не было необходимости применять. А когда мы узнали об идентичности физиологии клеща, ворова, то есть паразита и ее хозяина, нашей медоносной пчелы, что влияет одинаково вредно и на то, и на другое. Ну, какой смысл мучить пчелу? Осенью я очень часто говорю: вопрос еще в том, кто кто больше приносит вреда зимующим пчелам: клещ или пчеловод. Не гоняйтесь за последним клещом осенью, чтобы не, не видеть уже и спать спокойно, якобы зимой обработали там уже всем, все перепробовали, и полоски, и пушки. И бипин для контроля пару раз, ищали кислотой, там и сублиматоры вход пошли. Все же испробовали. Теперь мы спокойно можем запускать пчел в зиму и весной ждать пол ведра, выгребать под Если он не, не погибнет еще половина семей до, до зимовки, все должно быть разумно. И поколение должно перекрываться. То, что было подвергнуто обработке, оно отработало, вырастило молодняк на замену и отошло. Но замена уже есть, уже нету там этой основы, уже не, не зашла туда эта химия, если ее можно назвать, пускай это органика. Разумно, нужно просто подходить к этому разумно, что из кислота это тоже не, не мед для пчел, Она просто выдерживает за счет своей массы. Она терпит это. И деваться некуда, она не покидает свое гнездо. Клещ осыпается, потому что масса меньше. И в термокамере точно такая же ситуация. Клещ благодаря тому, что и по причине той, что у него масса меньше, он задыхается и осыпается. У него влага собственного тела, когда теряется, у него астматическое давление снижается, присоски не работают. Он покидает своего хозяина и все. И осыпается там на... Ну, я занимался термокамерой. В челе, в челе тоже это не сильно комфортно. Потому что очень часто, если кто занимался термокамерой, наблюдали такое явление, как запаривание. Крутили-крутили, дали температуру, а там 15 минут, 40, 48 градусов, елки-палки, кто-то этот крематорий придумал так долго. Ну и начинают из зобика выделять и мед, меси вот такое получается, что потом у меня всегда рядом стояла бочка с водой, и я эту с кассеты вытряхаю в эту бочку, потому что они, когда их стряхуешь из рамок, они набирают мед, мед в зобе, то есть панический. Соответственно, у всех пчел, когда стряха при термокамере, у них в медовом зобике есть мед. Ну, если перепарили, перегрели все, они затем изрывают этот мед, и такое месиво получается, липкая масса. То есть ни, ни одна из процедур, любая, какая бы она ни была безобидной, она недалеко не безобидная для пчел. Мы боремся с одним и параллельно можем вредить и тем, и тому, ради кого мы эти все процедуры проводим. Так что все аккуратно, все разумно, в пределах допустимого лучше меньше. Лучше, лучше несколько крат, но не сразу не форсированно убить. И никогда не гоняйте за последним плечом осенью. Он всю, всю пасеку вам, всю семью не съест. А убить мы, мы гоняемся за одной за одним плечом, за двумя осенью, а подвергаем 15 тысяч. Это так средняя семья в зиму, где-то рамок 7. Подрываем им биоресурс. Как что да. Если можно, я тоже Александру хотел бы ответить то, что вот вы все время говорю, говорили, Александр, Владимир, говоришь, то, что если она оседает на сотах, вы не раз говорили, что соты то нужно меня не жалеть, смотреть, а перетапливать и все время делать новые соты, чтобы, чтобы они были чистыми. Э, у меня соты я все время перетапливаю, ну, больше трех лет у меня не бывает. Это по выборочной, если они уже темнеют, они их сразу черные, не коричневые, черные а черные их сразу перетапливают. И у нас тоже э, в Литве сейчас очень модно держать пластики в городах на крыше. И проблема, значит, такая в интернете, значит, что якобы тяжелые металлы, которые осаждаются, ну, скажем, на липах в городе, они подносят ну, пчелый мед, и он как бы заражен. Но ничего подобного. то, что мед оказывается чистый. Но когда сделали исследование сот, оказывается, что ты все втягивают в себя. Он, и вы, как аутотерапевт, всегда говорили, что э, вот этот натуральный воск, который пчелы делают ниже восхищения, а сами приносят, э, в маленьких порциях можно глотать, якобы, чтобы в желудке спасывался э, токсичные материалы. То, э, если мы хотим, чтобы не сыдало всякие болезни, я думаю, вы правильно говорите, что нужно перетапливать, а не жалеть соты и, и, и, и, и экономить на этом э, за счет. Ну смотрите, еще ну, литература прошлого века. Там, там да, об этом так и говорится, что ежегодно перетапляют 30-40% сотовых. 30-40%. Так оно и на сегодняшний день, и до сегодняшнего времени, это арифметика и закономерность существует. Побольше, не, не ну это все от жадности, я вам скажу. Держим, потому что почему-то в голову себе пчеловоды убили. Я, кстати, был недавно в коллективе. И ну, до последнего тянут, что значит отстроить ващину. Из вощины, если сделать сот. И проскочила информация в литературе. Но там правильно написано, что на выделение одного килограмма воска Пчелы тратят 3,5 килограмма меда. Но кто-то это трактовал, что одну рамку, отстроить одну рамку, нужно 3,5 килограмма меда. Я говорю, так, 1 килограмм воска, вы понимаете, что такое пчеле дать нектар, нектар, мед, у нее активизируются восковые зеркальца при этом, и она выделяет, вот в сот, когда перетапливают старый сот, там 100 грамм воска. 100 грамм воска. Ну, бывает больше, в рамке на 300 бывает больше воска в одной рамке. Если на килограмм выделенного пчелами воска, на килограмм, тратится 3,5, ну, рамка меда, грубо говоря. Рамка меда на 10 рамок, фактически на 10 рамок отстроенных сотов свежих. Ну разве это, разве это много? Но ну, так, зато мы убрав старые соты, там в коконах, а там этих слоев коконов несколько. И под каким-то слоем кокона могут быть возбудители. Их замуровали этим коконом. Но если мы будем вот так продолжать, а пчелы когда чистят, то чистят основательно. Особенно в безрасходном периоде. Мы можем открыть этот ящик Пандоры. Поэтому перетапливать и перетапливать. И это одно. Второе, что пчеле намного проще отстроить с нуля рамку свежую сотов почти, Потратить там какой-то ну, нектар или что будет природе Чем вылезать и выгрызть, и вот то, коконы там что-то остается. ну В общем, вычистить, вылезать вот эту вот старую рамку и старые ячейки. Поэтому никогда не, не драться. Прожите вы над этой рамкой, там уже диаметр круглый, а мы все, мы все думаем, вот сейчас мы даем суш, меньше потратят, все, что там с нам принесут, все пойдет в товар. Пойдет болезнь раствора, пойдет скорее. Так что вот эту арифметику, вы запомните, что на выделение одного килограмма воска тратится 3,5 килограмма нектара меда, не на одну рамку как кому-то там захотелось перекрутить все с ног на голову, а на один килограмм воска. И есть примеры такие вот, примеры, когда в зиму пускают семьи, дают полностью ващину, сахарный сироп там или инверту, они отстраивают, отстраивают пчелы, зимующие, уже расплода там нету, финский вариант, отстраивают соты. Заносят туда мед, печатают и перезимовывают на этом. Если бы они тратили, если бы они тратили на одну рамку 3,5 килограмма, то, допустим, на шести рамках семья, то это надо было дать сначала сколько там? 20 килограмм меда. Чтобы они сначала отстроили рамку каждую, да? Если по этой логике этой дедовской а затем еще дать столько чтобы они занесли и перезимовали. Поэтому вот такие кривотоки гуляют, и они сбивают столку пчеловодов. Владимир Григорьевич, есть <зас> вопрос? <зас по поводу... Пожалуйста. Да, по поводу обработки Юрий, да, Криворожский район. По поводу обработки от назематоза, ну, то, как вы рассказывали, проливом сироп с горечью или ну, медовая сито. Если у меня степная зона, и зиму исключительно на сахаре, ну, Практически у меня в гнезде нету по вот. И, в принципе, первое весеннее развитие, то есть семьи выходят с изоляции, и корма остается в гнездах ну, минимум половина, вот то, что я вижу. Там, мне кажется, они его доедают в марте и в апреле. То есть, насколько важна обработка от назематоза именно весенняя? Все зависит, Юра, все зависит от того, насколько проблема себя проявила. Если выборочка а там небольшие пятнышки, где-то там единичные снаружи или там может на какой-то рамке, но ну, это, это, это нормальное явление. Если, конечно, уже вокруг литка весной обмазано и внутри на рамках, там вот это уже сигнал. А если вы зимуете на сахаре, первая профилактика и первое лечение проблемной пасеки по назематозу – это поменять, заменить натуральные корма на сахар хотя бы некоторое время пока не выровняется затем можно давать зимовать на натуральных кормах и давать давать эту эту горочку. если вы зимуете на сахаре вас эта проблема не должна волновать ее нету то есть можно весной не озадачиваться с этой Да, они, конечно однозначно конечно Всё. Добрый вечер, уважаемые коллеги, Украина, Запорожье, ЕСК-профессионал Вячеслав Савцов. Владимир Егор, скажите, пожалуйста, по таблетированию э, трутневого гемогенната, ги он теряет как-то свойства в, про в процессе таблетирования? Сейчас вот ко мне на днях коллега подошел и спрашивает, Лав, а есть возможность таблетировать трутневый гемогенат? И как это делается? Хотя бы вкратце. Спасибо. Да, есть. Называется леофилизация. Применяете в отношении к маточному молочку, и в отношении к гемогенату. У нас в Украине, заверите, если хотите, он еще представлял свою свои леофилизированные продукты, гомогенаты, материнское молочко в 13-м году в Киеве на Апимондии. Я доверяю этому человеку, потому что я знаю отношение к его технологическим этим всем моментам. А чем, чем, что, на что я обратил внимание еще в те далекие советские времена? Занимались леофилизацией. Что такое леофилизация? То есть высушивают его. Это сублимационная сушка вакуумная при минус 40. Делают порошок. Влажность конечная 0,2%. И затем хранится этот продукт уже сухой, при комнатной температуре. И намного дольше сохраняется его продолжительность хранения. Так вот. Какая была технология по предварительной, до, вот собрали свежее молочко нативное, затем происходит сорбирование его на лактозе, то есть на молочном сахаре. Долго нужно было колышматить в какой-то какой чашечке для того, чтобы сделать однородную массу этого маточного молочка. Скорее всего, технология предусматривала, вернее, эта технология была вызвана тем, что его нужно было куда-то далеко транспортировать. Предварительная консервация в молочном сахаре, то есть один к одному его смешивали и затем отправляли на вакуумную сушку, и там уже делали порошок. Но мне почему-то не понравился вот этот цикл, нативный взяли, а контакт воздуха, температуры и свет снижает биологическую активность продукта. А тут вдруг надо его было долгое время, ну там полчаса допускалось в этой фарфоровой чашечке перемолотить до однородной массы с лактозой и затем отправлять на липификацию. Я задал вопрос сразу первый. Вы говорю, какой у вас процесс этого? Это леофилизация. Вы делаете предварительную адсорбцию на лактозе? Он говорит, нет, мы сразу нативное и вакуумную сушку. То есть убрали это промежуточное звено. Все, это для меня было главным авторитетным фактом. Поэтому у нас есть в Украине серьезная фирма. Медок называется. И они занимаются этой леофилизацией. Два этих продукта. Маточное молочко и гомагинал. Поэтому, если нужны контакты, я могу дать. Обращайтесь за консультацией или за, за какими-то вопросами, за приобретением. Так, не молчим. У нас администратор на, на генераторе Горочка, работает. Ну, сейчас на дальнее состояние. Мне уже заказчик же Вячеслав, а может, вы там достанете его с медом, перемешаете? Я кажу, не делается так свойства свои, свои молочко потеряет. Вот или можно так разик-два вот извратиться? Скажите, делается так или нет? Ну, технология Слава, ты знаешь прекрасно мое отношение к консервации маточного молочка в меде. Пускай это будет мое мнение, но я дал, дал логический расклад, что может получиться. Биологическая Важность маточного молочка в чем? В его биологической активности. Это будет либо продукт апитерапии, имея эту биологическую активность, там присущая, либо если ее потерять неправильным хранением, неправильным производством, значит это будет просто пищевой продукт с набором белки жиры углеводы и все просто пищевой продукт поэтому на э, нужно технологию сохранить технологию как она что влияет на биологическую активность то есть что губительно действует на биологическую активность смотришь молочка свет то есть действительно процессы происходят если мы мешаем маточное молочко с медом, а кислотность в меде резко кислая, PH 5-3,5, мед PH 3,5, маточное молочко 5,5, слабокислое, мы уже можем включить окислительный процесс. Если его нужно перемешать с кристаллизованным медом, а только с кристаллизованным перемешать до однородной массы, пока мы его будем до однородной массы перемешивать, мы его нафаршируем так этими воздушными пузырьками, то есть аэрацию сделаем. Пока дойдет дело до хранения там в морозилки, мы уже включили окислительный процесс. Это просто пускай будет майок. Это мое отношение к консервации, то есть мое негативное отношение к консервации маточного молочка у меда. Больше скорее всего, и лучше всего, он сохранит, сохранится, это биологическая активность. В леофилизации, потому что высушивание до ну, обезвоживания, потому что присутствие воды – это плесень, это грибки. Понятно, ее нужно убрать, эту, эту среду, то есть обезвожить. Вся эта биологическая активность сохранится там, она будет законсервирована в, этой, в этом обезвоживании. Можно вопрос какой? Ты можешь пойти на сделку с совестью раз – и на этом твой бренд и закончится, если где-то когда-то вычислить. Что-то оно может поучиться. Но лучше идти по, по правильному пути и объяснить людям, почему в меде нежелательно консервировать. Хотя практикуют сплошь и рядом. Я вижу. Так что, если... Слава, смотри, если это... пускай это будет мое мнение, мало ли. Я тоже не это не какой-то там 7-5 вол. Ну, просто я логически там так вот прикинул, что, что может быть и почему, и почему нежелательно. Спасибо. Владимир Егорьевич, скажите, пожалуйста, еще вот у нас по объему есть рутневый гемогенат, грубо говоря, ну образно. Там в трех, в трехлитровом ведерке Нам надо я да, его по маленькой таре по пропорциям, к примеру, по 50 грамм там в баночке рассыпать. Я понимаю, я понимаю, что правильно это делать во время переработки. Но если сейчас вот, скажем так, люди просят очень, нам надо трутневый гемогеннат Понятно, что 3 килограмма их не устраивает и тому подобное. Там 300 грамм просят, там полкило. Я могу распасовать его без вреда для гемогената? Или лучше отказаться, дождаться весны и сделать правильно? А, Скажите, он, тебя, пожалуйста. Слава, а он у тебя замороженный, да? Да, да. Понятно, в нативном, в нативном виде, то есть и чистый. Да, абсолютно, без меда все четко, по технологии отжималось ручками без всяких там э, яких. Ну, и нет, сразу, сразу в заморозку ушел, сразу. но тара, в которую его не опасовали, ну, трех трехлитровые банки, все. Но я не знаю, как вы рискнули в стекле его заморозка давать. Он же там может, банка может лопнуть. Чуть-чуть мысли не уловили. Он уже замороженный в таре. Мне надо из трех килограмм, к примеру, взять полкило. Я могу его замороженный взять, деревянный там нейтральная лопатка и насыпать в такую же банку. Понятно, что он вступит в реакцию с кислородом по-любому, но так можно или лучше оказаться, дождаться весны? Ничего страшного, это тебе не маточное молочко. Для гумагината это не опасно. Ты его будешь консервировать с ведом? Я вообще его не собираюсь консервировать. Нативый взял, отсыпал и нативый отдал. Вот так То есть вот, не ты его, ты его Он куском, сейчас замороженный. Ты его куском отколешь переложишь и куском отдашь. Да. Ну ничего, ну и что тут страшного? Понял. Понял. Спасибо. Это не молочко. Контакт с воздухом это молочка влияет. На молочко сильно влияет. У угу. маина тоже довольно-таки неустойчивое вещество. Но если оно не будет размораживаться, а ты его куском просто откол, отколол кусок, положил в, в нужную там тару и также же куском замороженным отдашь. В чем проблема? Молча? Я понимаю. Пар... Такой вопрос для информации. Вы когда говорили, что ворова скопировала физиологию пчелы, но она уничтожается при поднятии температуры. Мараками. Поднимается температура, пчела выживает, а клещ Скажите, а наоборот? А холод? Вот когда э, пчела находятся в клубе, и когда вот эта корка, э, влияет ли холод на клеща или нет? Негативно. Ну, смотрите, клещ находили находили внизу на днище. На днище влага собиралась, ледяное образование там, подмор. Выбирали с днища этот подмор со льдом. С клещом, который упал, его ложили в теплое помещение, и он оживал. Понятно? Э, да, понятно. Но дело в том, что я, у меня улей бездонный. Значит, он падал и погибает. Может быть такая? Ну если он, конечно, если, нас, если он обсыпается на днище холодное, конечно, он, он, око, он его весной выдают, как мусор и все. Вот, потому что вот и ваш метод, когда вы говорите, лучше холодное, но сухое, нежели теплое и влажное. И у нас где-то, ну, это не доказано, и как это проверить, ну, вот это интересно. Но существует такое мнение, что при бездонных, зимовке бездонных улей погибает 15% рового ворова. Ну, оно погибает, потому что оно коченеет. Ну, конечно, коченеет и без, без пищи. Без пищи ему надо постоянно на протяжении... Зимы грызть там это жировое тело или гоморимфу высасывает, Но нужно питаться. А так он упал, все, он полежал там неделю-две. Все, он окоченел, стал просто как болванка. Владимир можно вопрос? Да. А срок жизни АРУ, а сколько он живая? Ну, вообще, клещ. Как и пчела живая. А, пока пчела живая, да? ну Как бы, пока и да? Там одинаковая. Ну, все, мы возвращаемся к тому, что это... Это одна идентичная физиология. Идентичная. Человек почему живет зимой 10 месяцев, летом 40 дней, а зимой 10 месяцев? Потому что летом она вырабатывает маточное молочко для того, чтобы кормить расплод, Поэтому биоресурс ограничен 40 днями. Клещ тоже постоянно в репродуктивной активности самка. Выработала себя, отошла. Выработала, отошла. А когда она в осени отложила всего одно яйцо два или вообще ничего. Она сохраняет это же потенциал в себе, как и точно видоносная пчела. Живут они одинаково, одинаковый период жизни зимой. Так что, к сожалению, то, как хотелось играть именно сыграть на на более коротком биоресурсе клеща по отношению к пчелам, то есть изолировал и он отойдет угу. по своей непродолжительной, непродолжительном периоде жизни, это, к сожалению, не оправдалось. Поэтому остался технологический прием борьбы с ним, изоляция, выгнали на взрослую пчелу, сбили акарицидом, самым простеньким, щавлю кислота, и все, на этом закрыли тему. Так, шановное панство, ну что, на сегодня все. Слава Украине! Украина переможе! Всем на добра ночь! Дуже до дякую за, за участь в нашем зубе! Mm -hmm. Спасибо, Спасибо вам! Готовим питання, Готуем питания, готуем шановные! Готовим вопросы! До свидания! Слава Украине! Держитесь. Героям слава! Спасибо. Ребята, держитесь!